Добрый день, меня зовут Евгений, менеджер компании Альтерейр и сегодня я хочу вам рассказать о новом продукте на рынке Украины бризере Teon 4 s Основное предназначение данного устройства это подача чистого воздуха с улицы в помещение. Устройство способно подавать от 30 до 140 метров кубических воздуха в час в зависимости от выбранной вами скорости. Всего на борту данного бризера их 6. Управление данным устройством осуществляется либо с настенного пульта, либо с мобильного приложения. Также бризер оснащен электротеном, который способен в холодную пору года подогревать воздух до плюс 25 градусов. Бризер имеет два режима работы. Первый – это подача чистого воздуха с улицы. Второй режим – это рециркуляция воздуха в помещении. При втором режиме подача чистого воздуха с улицы не осуществляется. Устройство имеет габариты 500 мм на 450 мм и глубину 200 мм, весом 8 кг. Одним из основных условий для монтажа бризера является наличие наружной стены, в которой делается отверстие под сотый воздуховод и с улицы закрывается решеткой. Внутри данное устройство оборудовано тремя фильтрами. Первый фильтр это фильтр класса G4 который убирает все большие загрязнения. За ним идет фильтр тонкой очистки HEPA-13. И последним идет каталитический фильтр AK-4S, который забирает все неприятные запахи и задымленности с улицы. Следом за тремя фильтрами в данном бризере идет нагревательный элемент. Внизу бризера есть дополнительный фильтр, который нужен при работе устройства на циркуляцию, который забирает большие загрязнения, такие как шерсть, волосы, пыль. Основными преимуществами бризера Tion 4S является трехступенчатая фильтрация, встроенный электротен возможность установки данного устройства по готовому ремонту, а также несложные монтажные работы. Подробнее об этом устройстве вы можете узнать у нас на сайте, ссылка находится в описании. Спасибо, что смотрели и до новых встреч!